одноклубники всех приветствуем на отправке у нас очередные железные собаки обе представлены шириной гусеницы 600 мм, но с разными базами здесь у нас буксировщик имеет базу длину полтора метра а здесь длина метр семьдесят буксировщик Long, представлен на подвеске подпружиненные склизы. мотор установлен на ванчин 20 лошадиных сил с катушкой на освещение 7 ампер Здесь букс представлен с трансмиссией двухопорной, без реверс-редуктора. Но также мы позаботились о клиенте, сделали раму 2 в 1 с возможностью установки реверс-редуктора. То есть защиту и дополнительные направляющие мы приварили. Данный буксировщик уезжает в город Череповец, Вологодской области. Рядом с ним уезжает в Архангельскую область. Шанкурский район, здесь тоже представлен двигатель Ланчин 20 лошадиных сил, но подвеска катковая, мягкая, независимая. В базе у нас фары идут на 36 ватт, усиленные импортные цепи, то есть это все присутствует в базе. Хотим напомнить вам, что у нас есть льготная доставка как Пархангельской области и также по северо-западу. Доставляем свои силами за приемлемую стоимость. А мы будем ждать фото и видео отчет от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр. Пока!